Говорит, Малыш, здравствуйте. Сегодняшняя тема – не учите других. Обратите внимание, сколько раз за день, а некоторые в течение часа могут кого-то из родных или близких им людей, а иногда просто знакомых, учить жизни. Мы часто даем абсолютно безумные советы. Мы часто людям раздарим такие руководства, жизни, которым сами не пользуемся. На людях мы идеалисты, моралисты, мы такие правильные, такие умные, так много знаем, но так плохо живем. Обратите внимание, как живут так называемые советчики, те люди, которые больше всего, чаще всех раздают советы. Они всегда самые умные, они впереди всех. Они знают, что делать и чего не делать, что говорить и чего не говорить. Это люди, постоянно дающие вам бесплатные советы по всем поводам, в семейной жизни, на работе, в технике они самые первые, самые умные, в бизнесе, юриспруденции, абсолютно всезнающие люди, в кавычках, но обратите внимание, как они живут, это люди, зачастую, которые не имеют, так сказать, ни кола, ни двора, сапожники без сапог, они проповедуют то, так не живут сами. Я хочу вам сказать о том, чтобы вы никогда в своей жизни никому не давали советов, пока у вас об этом не попросят. Рассмотрим простой пример. Ваш друг или подруга устраивается на работу куда угодно. Человек решил. Вы об этом узнаете начинаете отговаривать. Ой, как глупо, ты поступаешь неправильно, не иди. Это безумная работа, это бестолковая работа, тебе там делать нечего, будет мало платить. Что вы делаете? Вы, по сути, человека отговариваете принять то решение, которое он решил принять. Вы в его собственную жизнь. Вы его программируете на негатив. Вы пытаетесь отговорить человека, взрослого человека, который принял решение. Который принял решение своей собственной жизни, своей собственной судьбы. Вы вмешиваетесь, вы лезете в этот важный, в этот чуткий, очень хрупкий чужой механизм жизненный своим уставом, вы пытаетесь наладить его так, как нравится вам, но вы никогда не будете жить так, как вы советуете жить этому человеку, задумайтесь, вы учите тому, чему не будете следовать сами. Как правило, советы — это те технологии, либо те правила и нравоучения, которые вы не соблюдаете. Это лицемерие, это цинизм, и это в какой-то степени предательство вашего друга родного или близкого вам человека, которого вы пытаетесь уговорить или в чем-то разубедить. Настоящие отношения, настоящая дружба состоят в том, чтобы поддерживать. Если вы не согласны, промолчите, но всегда поддержите человека в его решении, скажите, похлопав по плечу, либо обняв, либо поцеловав, либо пожав руку, или просто улыбнувшись искренне, по-настоящему, без укоры, без язвы. Поддержите, скажите, я верю в тебя, у тебя все получится, старайся, держись. Молодец, хороший выбор, дай Бог здоровья, я за тебя, я тебя поддержу. Это были бы лучшие слова друга, родственника, соседа, товарища, просто знакомого человека. Вы не дали совета, вы поддержали. И человек это будет помнить всегда, что вы были на его стороне. Вы не были предателем, вы не были отговорщиком. Вы не были человеком, который его чего-то удерживает. Не удерживайте людей от их собственных уроков. Не помогайте им, пока вас не попросят. И уж тем более никогда не давайте советов, о которых вас не просят и которым которых вы сами никогда не будете следовать. На этом все. Берегите себя, подписывайтесь на канал и оценивайте видео.